Всем привет, друзья, на связи Данечка. Сразу говорю вам, обязательно досмотрите ролик до самого конца. Там вас ждет конкурс на 3 донат кейса. А в этом ролике на проекте Фантайм случилось просто невероятное явление. Я дрался с Тупером и убил его, но какие же ресурсы я залутал? Увидите все в ролике. Также я пошел к с игроком, а что было дальше? Увидите тоже в ролике. он просто отлетает от моих критов, ты видел бы? Я вам клянусь, вы не пожалеете, что посмотрите мои видео до конца. Если вы новый зритель на моем канале, прошу тебя подписаться и поставить лайк. Тебе же, правда, не сложно, Так ты очень поддержишь мое творчество. Огромное тебе спасибо. Мы начинаем. Приятного просмотра. Короче, ты пока собираешься? Я на Вар-ПВП пошел уже. Пока. Я челика уже на Вар-ПВП бию, тебе так скажу. Без бафов, кстати, бью. Ой, я тут ему дал. Я убил. Убил? Готов, все, готово. надо его убить, надо его не отпускать нельзя. О, бегу, О, за, за, за, за, за. О есть, наконец-то! Ламба конь. иди сюда. Флюз, где там жму, да? Только зря ты зельку выпил тут. Тебя вдвоем, короче, херачит. Ну хотя бы какой-то контент, в принципе, пойдет. Ну, я пока что, кстати, у него нормально дамажу. Я не знаю, ты тут вообще не справишься, в принципе. Я просто не знаю, всё там на фонтайме происходит. Ну они донатеры жесткие, Ну как донатеры? С нормальными ресурсами. Куда ты уходишь? Да я за ним иду. Блять, они ливают? Да, они ливают. Да, они ливну. Ой, это ты? О, бью, бью, чего? Я просто аж как они, защищают. Они от нас ливают. Ой, да какой смысл? Он просто трапку, прикинь, заюзал, как крыса последняя. И ливает сейчас. Гений. <связываю> Слышь, короче, на, на ЛХП ты уходишь сразу в яму, и типа все. Только не туда, да не, не... <связываю> <связываю> куда. Ой, э -э -э, слышишь, слышишь, слышишь, тут типок. Ай-яй-яй-яй. Не, если его опять ливнет, то я вообще в сильте буду. Боже. Не, ну у него трава третья, это очень жесткая стрела. Это, это ты где вообще? Да забей, бей кого хочешь. Вот это, который сейчас на тебя нападает, это не я. А это я. Стреляет? Нет. Это я, который стреляет. А. Я тебя брюху? Нет. О! А! Отлично. Опа. Кстати, я сейчас сдохну. А, а что, не, не надо. Он левает. А он сейчас умрет, он левает. К нему чем это что какой-то? Подожди, ты кто? Ты инвиску выпал, что ли? Нет. А ты дал. Он донатерский, да жесткий донатер. Тут, вот сейчас жопа, вот сейчас жопа. Сейчас я бы даже, наверное, ливал, потому что у броня полетит плюсом. А, пластом закрыли, прикинь? Слышишь, левай. Я не знаю, они пластом закрыли просто. И в трапку меня закрыли. О, о, я тоже. Вообще на ну, нуле я прям. Я убью, я убью. Блять. Че, тебя убили? Не -не. Жалко. Меня опять в трапку закрыли. Бей. У меня шлем сломался. У меня еще и ботинки сломались. Я пытаюсь выжить, я пытаюсь выжить. Это э, моя э, первая э. смерть будет, что ли, или что? Подожди! Я выжил, я выжил, я, я бегу, я бегу, я бегу. Бля, это да ну нахуй. Я выжил. Я выжил. Я выжил, я выжил. лки-палки. А, я нет, я нет, я нет, я нет, я нет. Я все круши <сос> сломал. <св> меня убере. Если я сейчас стали круша потерял бы, я бы вообще себе... Вон. Ой, ⁇ лпал! Там чел бежит. О. Давай, готов, А как мне купить этот? Если умираю, умираю с гордостью. Последний ролик на фантайме в этом вайпе будет. Ой, тут втроем одного чела жмут. Ой, а, это да? этим ради. Ой, я убил кого-то. убил, давай, давай, давай. Я мало... Дай. я убил... Я фул круж почти. Слышь, нам тут ГГ будет, нам тут ГГ будет, слышишь? Нам ГГ прям будет. Прям жесткая ГГ. Прям ГГшка. Надо. А... Давай, давай. Умирать так. Все верно, все верно. Умирать так достойно. Да, так, да, да, да, да, да, да, все правильно. Мы, кстати, сейчас пройдем. За мной двое бегут. А мне... Я не знаю, что у меня. У меня... А, у меня... poison Три, на Я опять Ольгу победителя бафну, потому что я сейчас сдохну. Это ты? Это ты ешь? Это ты? Ну ты раньше, ну скажи, блядь, раньше. Ну флюзя Они просто двоем как шакала, за обычным тотемом бегут, чтобы ты понимал, резы и лутают. Я не знаю, что делать. Ну, типа тут бешан. Я тали край-то Неплохо. Что там есть бомжи? А, вон вторый вам А, Бедного Яко. Бедный Яко просто. Минута оставила. Нормально. Блядь, он мне опять эту отельку дал ну, где... Нет, у меня на 15 болит оооо есич чё написал хорош флюзан думаю я сделал правильное решение решение пранку надеюсь мне все получится да какой-то да... ну давай я! А... мы сейчас так-то с... пэхаемся и миссии путаем давай а, да я бьём ну я руку бью не надо 53 секунды, 52 секунды 51 Дура, кита на крипе Б -б -б. Слышь, последи за мной, я тут дерусь Это где? Дерусь! 30 секунд, секунд. Сколько? 30 30, нормально, Я хочу его дропнуть, он меня бесит я пыль, а, я пыль заезжали А какой мистик? А, обычный, ну лутай Мне не нужен но я его очень жестко дамажу. И его тиммейт! Дефолт, дефолт, дефолт, дефолт. Ой! 87. Да, все нормально. 4, 3, 2, 1. Ты реально что-то залутал? Ну я... реально залутал? Не шутишь? Я зовут победителя. Серебра, тут есть. очень жесткая заруба сейчас, жалко, что тебя с нами нет. Жалко, что ты умер. 64 серебра. Это 65. хорошо. 65. Сколько? Стак серебра? Ну 5 лям. 1500, Может. Даже лям, лям. Я тут спавна кота 7. Кому нужно твой нахуй из спав на кота? Ну я тут 200 тысяч продавал 2 яйца Ну и чё ливают от меня все? Ну чё-то как-то не стоит. А белый баннер сколько стоит? Не знаю, опять белый баннер Че, попэхаться или уйти? Как думаешь? Да уходи Попэхаемся Я буду, короче, помогать этим парням убивать инвизников, потому что инвизники... Я, я короче, прошу кейсов и не его контент жесткий. Да? Жесткий, жесткий, прям открытие кейсов, CSGO. Да, я такое делал. Броня, Да не мешай мне его бить. На тапки в хуйня полная. Ну ты он просто, он нулевый бомж. Он мне удары не может дать, он нулевый бомж. Он просто, он, он сейчас отлетит от меня. Он свою траву дает. Ну как об. Ну дефл, дефл, дефл. Так он нулевый бомж просто. Я ему столько критов даю, Флюзи, чтобы ты понимал, он от меня сейчас отлетит. Давай, давай. Покажи, где здесь ракет. А, я сейчас проиграю. Чего? У меня, у меня ролик сразу же летел. Ой, броня поломалась у него. Ё-моё, ливает. Почини меня тоже, пожалуйста. Сколько можно купить, э, продать э, пузыряк убить 35-го уровня? Подожди, у меня тут заруба. Трапку закрыл и ушел. Киню, А, я его без силки бью. Ой. Боже, ну левый. Ну, в ну, натуре ноль. Да. У меня в трапку закрыл. И мужик ГГ тут. А, я прям вот у, у кого. Он тут умрет. Готовься рез слутать, потому что я знаю, что я его убью. А, подожди, а, я... Ну ты дурак. Я возле Мистика прям. Да я так понял, ты не возле Мистика, если ты не можешь найти. Мы прям на Мистик бежим. Я прям на мистике. О, вижу, бежевая. Ты от него бежишь, да? Нет. А ты за да кормят? тварь! А, тебя... а. В рожу дал. Давай, в Чарку ешь. А чё воду ливает? А чё воду ливает? А чё ливаем? А что он вливает? Типа ботик? Вайп через час Ну да Это реально герцогом говорят? Нет, конечно Вайп в субботу воскресенье, ты же знаешь У него 7 хп я его сейчас дропнул А где это? ТТМ дал не А, Убил. А, вот, вижу, там да Убил! Убил, да, да, да, да, да, да. Боже, боже, боже. Чил бежит там. Главное. Это, главное, убей его. Главное убей бомжа, бомжа, бомжа. Давайте. Убей. Вот он, 20. Я 20. тебя убил. Нет, это не меня убил. Ты золотая рисы? Сразу ливай, ливай, ливай. Все, ливай, пожалуйста, ливни, просто ливни. Реально? Да. Серьезно? Да. ТП. Серьезно? Да. Это ты, ототурсит круши ТП Йлоуууууууууууууууууууууууу, вот это контейн Подожди, дай-дай-дай <реклама> Подожди, да дал крушу, хочу <реклама> посмотреть <реклама> Да не скидывай <реклама> <реклама> Сюда. Да не смейся все у меня же жёсткой пвп будет В смысле подожди, он что травит меня или что? Элэ. Ну го, да да да, поехали Чё он стал, блядь, на месте? Ты, это ты да, нет, ты чё, б... ты чё, серьёзно? Ты считаешь, что я его... что я такой слабый? Я пьюзю. Конечно, я сразу пицца буду против такого. Сколько у него хэпа, у тебя есть модик? Нет. Он какую-то жесткую бабку выпил. Почему-то я его не могу продамажить. Ну, а почему? А почему? Что это тут не нечистое вообще? Что ты смеешься, придурок? Ты что сосисками играешь? Не реально. Вообще жестко, слишком, слишком жестко. А почему я? А почему? А в чем прикол? Флюз, а, у меня... А, глаза! В смысле, паучьи глаза? Ты еще дурак? Ты я их кушаю И потихоньку умираю Ну то я сытый А п... Почему я его не могу... Он... он что то выпил, он что то выпил Какую-то черепашку, что ли, выпил, я не понимаю Кто критует что Я критую Он чё, какой-то слабак не сказал бы, он он вообще не проносится а так он да, слабак главное на броню сыграть я ему написал, что сосисками играть да успокойся, у меня тогда жесткая заруба, а ты тут со своими сосисками блядь. Да ты пьешься? Нет. сейчас я понял, без вопросов. спасибо осуждаем такие не надо так говорить ты мне сейчас меня сейчас так столько монтируют придтся вырезать твои понял вырезать тебе короче всего придется почему? почему я его уже давно убивать должен по факту он он от меня уже умирать должен слежи что в чем проблема моя знаешь, сколько я мужу ударов неё в сумме? Ему на я не верю. Он черепашку тогда выпил. А черепашка это донка. Так что да. если он. Ешь, можно просто сделать. Тогда на броню сыграем. Давайте черепашку Как уж он просто отлетает от моих критов? Ты видел бы это? Ну, то есть, ты это видишь. Только главное не заиграться, в принципе. Пес, кому он чешет, бро? почему ты это такой урон от меня, и он не умирает. У него котлеты вместо ноги. Да... Опа, что сломалось? Это у меня? С в смысле? Него. Это у меня. А, как? Я что не уследил. А, не, я не верю в это. Я не верю в это. Я ему намного больше ударов дал. На рек... Я вставлю Рей. на рек. Не обязательно, брат. Рей. Я на реке еще так все сделаю. Офигенно. Что ты помрешь? помираешь короче. И типа ты такой сделаешь, пытаешься, что типа он чиниться Все и иди нахуй я Дай ему починиться, нет. Хорош. Вы либо Огры, бро. Убил сейчас голенького Ли, давай обратно, возвращайся Как же без мода за шляпой следить Вообще трудно А, или без РП, да Вот сколько мне сейчас на шляпе? Я же не знаю тоже, да. Нет А чё он горит, чё он высылал в чат? Я вообще его должен уже убить! Я намного больше урона ему нанес, чем он. Намного. Если тут было блять, а его тут нету, увы. Я чинюсь, скажи где он? Когда он ко мне пойдет прям. Эээ.. Это ты чинишься? Да, да, да. Ты его заберешь Нет. А, он тоже чинится, да? Да? Понял, спасибо, что напомнил. подожди у меня майкрософт шайрпоинт какой-то вылез это не смешно опять вылез подожди мойкрософт огонь стой да все забей забей забей забей Баба. не не не а не если он сейчас опять вылезет я в чильте а? меня... ч у меня на ролике 137 просмотров балбес давай сейчас не это я просто вырезать так ну это да, это дефолт. Ты просто лучший. Спасибо. Может комбу включим? Подожди, у меня сейчас этот... Отхилится, типа. Ты Да. Он за мной идет? Да, он за тобой бежит. О, привет. Даже не его занативскими сериалами купил. Да нельзя, у нас огребезонок. без зонок. Я знаю, это... Хочу тире сус вот это, я хочу еще подраться. Во сколько у <плес> него ХП, да, я его дамажу. Во сколько у него сейчас ХП, я ему столько критов дал. Ой, да, 21 А, это он тест по 21. У меня не. У меня еда не ел... Забей. А -а -а. У меня еда не елась. Просто еда не елась. А, -а он меня бьет. Не, у меня еда не елась. Ха-ха-ха, евать лох. Он меня бьет, короче, этот придурок. По хп. <свят> Он просыпался рудный меч и элитры. А еще мы там просрал. Вот-бот, просто. У меня сейчас убежать здесь. Но я ливать не буду. Да там крушу, я уже потерял. Где там? Прикинь, что дропнет, не за нами. Мяты вак Я заметил. А тебя попугай гавкает. 3 хп Чарка опять не съелась Сейчас съелась, конечно Ну, он чисто вывел за сервера Вы, Вывел за сервера, если ну, быть честным Не убьет Да и чё ты, ну и что, да зачем не надо? А мне, он меня хотел убить сейчас. Чиниться. Надо его сейчас просто не дать починиться. Нет, не г -г. Если я его убил, это будет какой-то парадокс. парадокс да. Ну учись в школе надо, флюди. Нет, ты флюзит. Я сын, я пап. А я. Он меня бить начал, придурок. Дети. Чисто придурок. <плес> я слив, в смысле? Он, он меня хотел убить. Microsoft SharePoint, спасибо. я зовут там самолитер болезнь гг гг вдвойне давай я пососу? не не не я ему обещал а вот итоги конкурса на талисмана крушителя что ж Конкурс на 3 донатки есть, все что вам нужно сделать это обязательно подписаться на мой канал, поставить ролику лайк и просто написать в комментарии свой ник и на какой анархии вы будете играть. Итоги конкурса будут на 11 тысяч подписчиков, так что обязательно подписывайся и ожидай итогов.